Ясный день. Исследование фазового телекинез включает в себя изучение фазы, изучение телекинеза и совмещение их. Таким образом получается фазовый телекинез. Исследование ведется в фазе бодрствования. Фаза бодрствования это... Притягивайся. Факт. Понимание, что все вокруг сон во время ощущения физического тела телекинез. Конец воздействия Следующий, Притяну ложку На энергоцентре Получается Фазовый фаза Начало воздействие телекинез конец и вместе они дают результат. Можешь. Каким образом этот результат выявлялся? применялись техники фаза и они по-разному действовали и выявляли себя и соответственно был разный эффект Держится. в данном видео Рассмотрено частное явление телекинеза, магнетизм, притягивание предметов. Эффективнее всего получается притягивать предметы и еще раз скручивать не начался. И притягивание и будет далее рассмотрено в этом видео с разных ракурсов притягивались ложка, карта, ручки, карандаш, пластиковая карта К каждому из предметов нет какой-то конкретной техники фаза. Все разно-креативное И придется вкладываться времени, чтобы изучить все это и совместно все применять. Применение фазового телекинеза усилило яркость сна, его реалистичность, длительность. Отмечилось количество осознанных снов на единицу времени. На момент записи 97 день идет. Так затеянно исследовать все это. В чем состоит затеянность? Это познание окружающего мира. Что вы... Иные способны узнать при притяжении карты. Это нужно практиковать. Что... То и познается. Иногда подольше получается. Так что практикуйте и там будет видно под углом держу то, чуть более что вызывает самое чем карта эмоциональное ощущение у разных людей Разные люди, разные реакции, разное мнение, разные, мнения, разные... <звы> взгляды на жизнь. Сколько людей живет, столько и будет от мнений. А О вот том, что в данный сантик идет. Базовой техникой при исследовании данным применялась техника, основанная на полном дыхании, позволяющая в фазе бодрствования притягивать эти карты. Под углом поддерживается. Теперь часть, лично ручки оставшихся в Все требует времени и усилий, внутреннего развития и совершенствования самого себя. Да, тебе верю, да, тебе не верю. Следующее будет рассмотрено только и поймется и теми, кто развил свое видение и способен на этом видео видеть энергию. Чуть-чуть притянула. А что же видно энергия, когда она притягивает. Видели энергию энергия? Итак, тот, кто видел энергию, отпечатайтесь об этом под этим видео в вытрубе. Тут. И в другом месте, где это будет видео опубликовано. Наоборот, вот эта штука левой рукой. Стабильность осилит практикующий. Вперед! Подписывайтесь на канал для новых исследований, добавляйте в плейлист. смотрите позже. Поделитесь в соцсетях, пусть это другим принесет пользу. Комментируйте исследования, оцените. Всего Светлого.